Всем привет, сегодня мы будем проходить Little Nightmares 2. Я тоже тут. Да, Максим тоже тут, потому что мне одно и страшно это проходить. Что? Я правильно тукнула? На, на а пустое? Ты, ты, новая игра начала? Ну да, типа. Да. Хорошо. Ты что уже боишься? Да. Он еще тут свет выключает ходит везде. Ну также интересней. Uh -huh. И еще экран очень близко пододвинул, <смех> чтобы видно было. Всё хорошо. Короче, надеюсь, что я не сильно буду кричать. <смех> это типа превьюшка, доставочка. что это? Все, вот это ты. Это как этот нитки? Наверное. <смех> <смех> А как? Я не хожу. На этот на Кристина попробую. Mm -mm. Входишь? Нет. Так, ребят, небольшое выключение. Так, все, техническая пауза наконец-то закончилась спустя 40 минут. Да, мы наконец-то разобрались с управлением. Так, ну, погнали! Блин, что ты боишься? Игра еще не началась, ты уже боишься. Да что потому тебе? что, блин, темно. Страшно, еще я играю одна без тебя. Ну я же рядом Я надеюсь, никакой не, вы... не вылезет сейчас скример. Или что-то а типа того. А, скример-то вылазить? А. Mm. Чё? И че? Судя по всему, ты не допрыгиваешь. А можно обойти? Что ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю? Видимо, нельзя. Так, и что? Тут даже пока не объяснили насчет управления, что это за слизь. Не знаю, просто какая-то слизь. А как? Как разогнаться, может, тут? Есть двойной прыжок? Попробую разгонять. Тут, походу, нет виноопушка. А? Чего? Серьезно? А тут будет какой-то сюжет или? Да, да, да. Что да, это? Будет. Я не хочу туда. Нет, я отказываюсь. Реально туда? Тут, походу, не будут объяснять управление. А, нет. Так, где это? Все, что R, это справа. Мне туда надо. Ну да. Так. Вот. пожалуйста, только не скримеры, не скримеры, не надо. Блин, какой красивый шрифт ты заценила? Угу. Uh -huh. Заценила. У меня сейчас вообще не до твоего шрифта. А что? А, а что так тихо? Ну ничего не происходит, вот тихо. Что это? Это моя тень! Что это? Висит. Трупы. Трупы? Ну, похоже на трупы. Ноги вон. Это не, это не мешочек, типа. это тапочек чей-то. Фу. Фу-фу-фу. Он что-то прикольный, веселый. Нет. Как забраться? Без понятия. Как забраться-то я не понимаю. Он как-то, он должен... Что ну, вот? он взялся. Как? Зажми, может? А, а, -а, -а. походу, вот, вот, вот это вот. Дерево. Ок. И вправду дерево. Пойдем, давай, что-то. А тут будет какой-то сюжет? Я да будет, ты куда ты -то торопишься-то? Сейчас, подожди. Ты пять минут в игре. Мне уже страшно. Я, я не хочу, вот, знаешь, будет такое затишье а потом просто вылезет какая-то фигня которая меня до смерти испугает что это сверху опять какие-то это ловушка попробуй на ловушку попасть. нет не хочу Ладно. мне кажется это листья ну давай не на ту на ту Не, не хочу туда одной хватит ловушки с меня на сегодня так мне наверное надо вот эту вот штуку взять А? и чё так, схватим. Схватим. В смысле. Так. так на гроб, походу, сомн. Так. Может, ты просто можешь, я тебя пугаю. Слышим. Ну, давайте уже... А, ungefis... а, вот ты осматривался. Кто-нибудь пусть вылезет. Ты хочешь этого? Почему у меня пакет вообще? Что это за пакет с глазами вырезанными? Почему я даже не могу видеть свой... Ли... Что это? Что это? Пойду, бумаги, у, удерживайте X. X. А где у меня X? Ну, сейчас скажу. Ага. Так, так это было не бежать, а нагнуться. Удерживать. типа? А. -а, -а. Бежим, бежим, чувак! Бежим! Бежим, бежим, бежим! Ты чуть-чуть не успел. В смысле? Можешь прыгать? Ты чуть-чуть не успел, я думаю тебя. Так я. Бежим, я... бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. В смысле? Надо сразу начинать бежать? Ну, конечно! Ну давай! Сразу сходу беги и вс. О! Я не приседаю, я бегу. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай. О, молодец. Слава богам, господи. Морган? Да. <сёк> так. <сёк> что, что за петля? <сёк> да, видимо, мне на нее <сёк> <сёк> Хорошо, что не в не. Так. Получается. А я. А я, наверное, отсюда не допрыгнул. Какое неудобное управление. Нет, видимо, отсюда я не допрыгну. Так. Же, давайте не буду подсказывать, чтобы ты сама разбиралась, Как интереснее будет. А, вот, мне наверное отсюда а -а -а. по дереву. Нет, я прохожу сама, ты просто как. Предохранитель. Э -э нет, ты поддержка, Хорошо. чтобы я тут не разрыдалась, если. Окей. Из-за Это этого. Нет, например, из-за какой-нибудь фигни, которая вылезет. Не, тут для смеха, наверное, все таки Так, да, блин, непонятно не просто, где тут конец где начало. Попросто просто прыгнуть, он схватится? Да я вообще беспоминал. А, наверное, вот на вот эту. А попробуй отсюда запрыгнуть. Может, получится. Ок. Спасибо, что спас, Максим, да? Да. Так. Берем, схватаемся, Не игра красивая, согласитесь. Да. Последняя... В смысле? Нет, нет, нет, стой. Тебе надо успеть. А, надо её до самого конца. Нет, тебе надо успеть просто. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! Бежим! Бежим! тут прыгает классно. У меня такой плащ классный. Да. Такой мне мой пакет не нравится на голове. А я не помню, это что-то с первой части. Я, я а понимаю. почему мы не начали с первой части? Ну она такой. Не, ну можем с первой начать. Какая-то музычка. Вы, Мне вниз понимаете? надо прыгать? Нет, ну, все скорее всего, ладно. Ой. <смех> я себе ноги просто сломала. Ой, ты потом еще в одну игру поиграешь. Слушай. А как тогда тут? Я тебе Блин, ну подумай как-нибудь. Это игра на логику или это ужастик? Я что-то понять это... не могу. Нет, это просто игра. Просто игра. А, вот э, на нас иди. Вот чуть на мост выйди и на нас иди. Ну или здесь направо иди. Там выступ был. Вот. можно я просто уйду в закат. Давай. Ну, а, наверное, туда нельзя. Так. да ну вряд ли так она а какую? они даже не не объясняют вот а да был. я и сама наша почему они даже не объясняют Деньги, да? Некоторые Деньги. главное объясняли а так это значит карабкаться это хватать это прыгать опять чья-то обувь Господи, меня даже птицы. Чё <связываю> <связываю> <связываю> ты сразу глаза закрываешь, что да кто так делает? Не закрывай глаза, так неинтересно интересно. И эти спички вставляю, поняла? Ой, у меня же голова закружилась. Да ты чё, ты просто в ловушку попала, а тебя даже никто не убил. Вот. В смысле даже никто не убил, меня могут тут убить? Да откуда ж я знаю? Ну привножь я задавила. А почему я тут не могу карабкаться? Потому что тут не за что держаться. А, слушай, мне кажется, надо как-то обмануть ловушку, чтобы... Мне б... тоже так кажется, упало. да. Ну попробуй как-то. Так. Так. А, -а, -а, а я знаю, я знаю, я знаю. Что, так, притащить? Да. А ты его можешь взять? Ну, думаю, да. А, лов. О, я его могу кинуть. Как ты его классно кинул? Опа! тебе нравится играть да классы? прикольно а? пока да пока меня не напугали это уже напугалась мне вообще нельзя такие игры я слишком это как-то пару как-то как это по-русски восприниму они раним это Воспри... нет, нет. Ранимое. Ранимое, да. что это за глазик-то мигает капкан ты видишь Да, вижу. Ну, капканов аккуратнее. Ну, чё, не впервые умирать. что то как-то потемнело. Чё-то... А, этот это глазик, это, наверное, сохранение. Вы Глазик, я тоже не заметил. Так, как мне туда? Можно перепрыгнуть? <смех> Окей. Видимо, нельзя. Можешь опять что-то кинуть в него? Ну, скорее всего. А ты можешь капкан заюзанный уже взять? Ну... Который закрытый, поняла? Не знаю, сейчас посмотрим. Вот, да, проверим. Он там закрытый уже лежит? Может, ты его можешь кинуть в него? Типа? Не можешь? Mm -mm, не берется. А палочку? Нет, походу, может, мне оттуда надо тапку. А, вот тапка. Ой, тапка, говорю. Палка. Ну да, наверное. Давай. Голос, я лазил. Аккуратней только. Близко подошла смысле? Зачем? Нормально я подошла. Так, все, это моя игра. Создай полную тишину. Сословил. Я сама буду понимать, что мне делать. Если мне понадобится помощь, я обязательно к тебе обращусь. Так, снова берем. Так, берем палочку. Так. Идем тут все сразу за глазки закрывает. Так, думаю, эта палка нам пригодится возьму сразу. Нам сто процентов уже на Здесь заценили как-то. Риу? Прикольно. Так долго сидит, ноет. Так. Кидай. Кидай. Ну, как то ударять могла? Почему не хочет ее кидать? Так, а, ну мешалось, в камне Ты... А, все. Я разберусь. Эксплюзло. Ты прикалываешься? Просто возьми палку, чертову. Давай идем подальше. А почему он ударился? Ну все. Чёрт у вас. Шишки. я могу шишку? О, по-любому. О, точно нужно. Отдай. Думали, я такая наимная. Красота. Почему тут столько капканов? Я могу же ее еще раздеть? Так я возьму А я могу тут? Нет. А ну, видимо, я не могу шишка пойти. А с не прыгать не можете. Там. А вон капкан, да, я вижу. А я допрыгну и смогу сразу схватиться? Так это на. Да. От тебя зависит. Он а, не высоко прыгает. Ну ничего сейчас. Да я почему-то не могла с этой шишкой идти. Да, а ты прям к концу подойди. Где шишка? куда-шишки-то исчезли. Ладно, возьмем новую. А сейчас могу А, я, наверное, с ней прыгать не могу. Так. Ты. Попробуй отсюда как А, все, они помогают Я сама разберусь. Да, все хорошо. Ты хорошо. же, когда свое записывал, я тебе не мешал. Ну я же. Ну, на эту было. Ой, все, иди. В пень. Ясно, тут не забраться. Да что за дебильное какое-то управление странное? Ну, на эту было. Так ты подпрыгни. А на какую, если не на эту-то? Попробовать, наверное, на отпрыгни. Да? А, а не на ту-ву. Окей. No comments. Листочки падают. Такая трава, кстати, тут красивая. И цвет приятный. не Плохо не влияет на глаза. О, мы дошли до какого-то дома, ребят. Все, сейчас будет контент. Крики, оры, слезы, сопли. Слюни. Слюни, да. Но я так думаю, у меня в дом. Естественно, мне в дом. По-другому быть не может. А это почему я такая маленькая устрою? Я типа ребенок? Даже ну, липл, от вас. <связывая> <связывая> Нет, не вариант. Так. а, -а, -а через окно. Ой-ой-ой. И чайник кипит, смотри. Тут кто-то есть. Что за кишки? Не знаю. Все, мне уже страшно. Пожалуйста, пожалуйста, не надо скримеров, не надо скримеров, не надо. Ты не закрывай глаза, так не Сейчас интересно. оттуда будет, оттуда, оттуда, оттуда. Нет. Что за музычка отвратная? Мне плохо все. Что, это прихожие типа? Ну да, шляпа Ну, будет. думаю, нам сюда не надо. Нам надо, наверное, просто обойти дом. Просто и все. А, ну, естественно, нам на звук. Естественно, это блювотина. <реш> Ребят. Я могу открыть ее? Нет, только толкать вроде как можно. пойдемте на звук, естественно. Слава богу. А, ну. И мне вот в ту приоткрытую дверцу надо. Манящий. Оттуда музыка громче. Идем. Тихо. Музыка громче. За мной кто-то побежит. Стоп. Какой-то этот. Я могу его взять, чтобы защитить себя? Нет, к сожалению. Может, я плохо попробовала? Может быть. Тащи! Ясно, окей. Какая-то игрушка, ребят. Заведенная. Ну, пойдем, Я могу обойти? Или это просто так показывают нам ясно. А что он заведенный? Красиво играют. Это картошка? Ладно, не суть. Мне очень страшно. У меня сейчас будет и инфаркт, инсульт. Я не знаю. Еще один топор. Ну, мне, видимо, его надо, думаю. А, мне надо кто игрушки? Естественно. Пойдемте. ещё. Тащим, тащим к игрушке. Она нас сожрет, я уверена. Что ну, ну так это страшилка это. А это ребенок! Это не игрушка. Сейчас мы этого ребенка прибьем нахрен. Иди сюда, дите. Что с ним? Почему он такой, какой-то? странный? <свеч> Зачем ты убегаешь? Я хотела тебе помочь. Дурак. Свеча какая-то. Можно я на крючке тут повешу? Видимо, нет. Ладно. А он... А, ну мне за ним, да? Естественно. Ну, наверное. Ну, наверное, а точно. И сейчас там вылезет какая-то херня, которая меня даже уйти испугает. Да почему ты постоянно... Да, почему потому ты что поджигаешь? да потому что я знаю, что это будет. Это будет сто процентов, и я испугаюсь. Хотя я знаю, что это будет. Глаза можно приблизить. Сейчас я попью. Не надо меня подзывать. Что это за звуки? Вукрья? А? Ну, поехали. <таспорядок> Я хочу посмотреть, что там. Мог ну что? Я хочу выйти из этого ужасного, проклятого дома. Ай, ну естественно нам туда. А может он пойдет первый, чувак? Иди первый. Ну я же хочу забраться. Пожалуйста. Пожалуйста. Прошу, прошу. Че, это че, это девочка или мальчик? Ну да то куклы, а, опять надо будет подс подсобить, чувак, под давай подсоби, давай, давай, давай, ну надо подпрыгнуть, Упышка. давай, ну, а, Чё, а чемодан, наверное, ну, наверное. <клышленный> <клышленный> с другой стороны ну ты запрыгни. Ох. Помогай. Ой, господи. Ключ какой-то висит. Ну и управление тут. Надо прыгнуть? Что за коконы там? А, давай подсоби. вам продавато, блин, не допрыгнуть. Да, окей. Ну, все, поняла. Вс, я дальше без него пойду одна. А, вот так прикнуться. О, у неё язык торчит. Она здесь, она ж не оживет? Выпустите меня отсюда. <свёздрясни> <свёздрясни> Ты кукла. взяла бедную куклу, сломала. <свёздрясни> да пофиг мне на эту куклу, давай отсюда выходить. Ну, зачем нам эта штука? Чтоб крутить там ключик. Да. А, вон все, да, я поняла. Я поняла, я все поняла. Зачем <звук> <Да, звук> все так падаю постоянно? Приземлиться что ты не можешь? Ну и что, ты сам покрутить не можешь, лентяй? А. Okay. Тут, блин, не, не, не видно же, нифига. Давай достанем твой ключик. Так, и надо вот его схватить. Прыгаем. Какое дурацкое управление. Так. Прыгаем. Да, Почему он не прыгает? Я же прыгаю. Так. Отпускаю и. Все, все. А, салбул. Так, мы взяли ключ, что теперь. Всё. А, я понял, что понял. Так, ну все, видимо, мы его себе забрали. А, так, вот эту, думаю, надо выдвинуть можно её. Так, у нас есть. Подсоби. Ты хочешь к нему? Ну да. Думаю, нам нужен. Зачем он убегает? Ну, думаю, он зачем-то нужен, раз он выбежал. Я не знаю. Раз он второй раз нам подсобил. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай. Ну да, видишь, нам надо к нему. Почему я думаю, что там нас ждет что-то плохое. Иди сюда, гномик. Куда-то он меня ведет. Что-то мне это не нравится. Где он? И что там у нас? Вот ты падала. Что это за картина такая? Ну, я же хочу забраться. Ага. Ну, давай, забирайся. Почему не хочешь забираться? Я не знаю, может там не... <рапрошу> Я думаю, все таки он нужен Кромешная <плочу> <рапрошу> нахрен темнота ну и куда нам? Идем. Ты видишь, куда ты идешь? Нет, я вообще ничего не вижу. Ага. Что ты стоишь-то? Пошли. Мне надо к тебе как-то наверх. Сейчас как мне к себе забраться? А, вон тебе вот так да, да да А может вон под него смотри там? Не не хочет. А ты его должна провести? Типа поняла? А -а -а. Пойдем. Видимо. Куда меня ведет этот гномик? Станем, гномик. Я ни хрена не вижу. Ну, пошли дальше. Рабули более-менее светло что-то все дальше дальше так сейчас а ч ⁇ а как тогда по клетке нет так я, я же открыла нет не открыл ну, мне надо забраться. А, я, я могу в бок? Нет, в бок не могу. А, забирайся дальше, там же дырка есть, смотри. Так, я понимаю, почему не забирается-то, смотри. Как, как забирается-то? Ой, не беси меня. меня почему ты отпрыгиваешь? Не надо отпрыгивать. Я же не отпрыгиваю. Так, значит, вот это. А, я поняла. Так, сейчас. А, тебе походу надо наступить, чтобы она полностью рубильник упал, да? Ну да, тебе, наверное, надо запрыгнуть, типа. А как я Ну, вот Точняк, точняк. Так, сейчас попробуем. Спасибо за подсказку. Так. А сейчас он не прыгает. Ты что-то не то делаешь, значит, если он не прыгает. Тебе надо полностью наверх. Ну, прыжок. Почему ты вниз уходит? Я не знаю, почему вниз уходит. Я прыгу. Вот это прыжок. Какой стик? Ну, вот эти, на которые ты ходишь. Все и прыжок. Ой, тебе беси меня. Вот. Ну, вот. А как туда тут надо прыгнуть? Так, окей, это я поняла. Давай забирать. Ребят, извиняемся за такую заминку, но кого то тут реально очень неудобное управление, что ли? А мы в попытке, в попытках пройти. О, в да. Видишь? как бы, у меня проблемы. Банки есть. Попробую с банкой что-то сделать. Да, что с банкой-то сделаю? Да. Так, ребят, ну, разберемся уже, что делать в следующей серии. Всем пока, всем спасибо.